Всем привет! Дорогие друзья! Любой объект недвижимости это туфелька. А, а, идеальный покупатель. Это вот ножка, которая будет прям в пору этой туфельки. Вот отсюда образ а, туфелька для Золушки. Подсказка для любого агента и собственника, как искать идеального покупателя. Что сделал принц в сказке Золушка? Он всем девушкам в своем королевстве примерил данную туфельку и в итоге нашел ту которую он полюбил. Состоится счастливая сделка, если вы большому количеству покупателей покажете объект и сделаете это быстро. Вот через две недели наступит, после начала рекламной кампании, наступит пик интереса к объекту, и вы продадите на пике, если будете придерживаться моих рекомендаций. Приходите, друзья, на э, э, тренинг, который состоится 21 ноября в Москве. Узнайте подробности получите все знания от, от автора аукционного метода.